Ребят, всем здарова, тут я опять буду просить вас подписаться на мой канал, хотя я знаю, что вы, никто из вас этого не сделает. Бэтмен Нархомасайл мы играем, продолжаем, короче, не Проходить там боссов. Пугало мы с вами в тот раз прошли, ну, я прошел лично, я один сам. Потому что, ну, как бы... -то на то на одну, на несколько минут, Сквер, Еникс, Эйдас. Honor Bros. Interactive DC Я, кстати, хотел себе купить одну игру Atomic Hard, но на нее нужно, как, как я узнал, два раза больше денег, потому что, ну, я, получается, купил себе подписку на VK Play. Да, именно VK Play купил себе, получается, подписку. А чтобы ее скачать и установить нужно очень много денег, как бы, как мне кажется, как мне так показалось. Этот медведь бич через жизни. Архам. А, так стоп. Так, такс, такс, я сюда пришел. Ну ладно, так, это, это, это, это сделать так. Как я уверен, что уверена, что он трахает летучих мышей. Эй, Харли, Харе, меня обзывать. Я же могу и обидеться. А тут вот Айви. Тут этот, тут ядовитый плющ. А ядовитый ключ, это очень-очень-очень, на самом-то деле, очень опасный противник, потому что, ну... Она растениями управляет, блин. Это пугало, это новый мист... Нет, это мистер Зас, это мы видели уже. Это Аарон это мы тоже видели его. Это мы тоже с вами... Комиссар полиции Джеймс Горн, это мы с вами прочитаем. Кто хочет, тут на паузу ставит и читает. А я все это так, пройду мало-помалу, короче. И это к началу. И это к началу всей той беготни. Ай. Трофей Ридлера разыграем так с вами. Оно было одним из самых легких. Ай! А, не, я не должен Гордона подставить, ага. Бежать надо, бежать, бежать, бежать, бежать, Бэтс. Надо бежать нам. Ай, блин, да ёл-палбец. Ну, беги ты, спускайся, ага. <coughs> <coughs> Я бы напомнил бы, сейчас посмотрел бы, вот тут вот, смотрите, вот так вот бы. Сел бы тут и ждать бы начал Ай, блин. А, нет, там... Блин, не, ну... Нужно было с двух сторон оказаться там, чтобы врача не убили. Нужно было с двух сторон этим сделать. Так. Так, надо сюда будет. На F. Вот забраться вот сюда. Вот забираемся. Арлин, я тебя вижу. А ты здесь. Так, надо бы как бы туда пробраться, но я не знаю, блин, как. Надо как-нибудь бы вниз пробраться там, и по.. А, вот так. Так. Сюда вот надо вот как-то вот тут. Так, сейчас. Извиняюсь, ребят, посмотрим прохождение, потому что эту игру уже прошли. Многие-многие-многие люди. Я уже четыре дня отдыхаю, с 23 по 26 <coughs> <coughs> Мама отправила дальше. Тут только одно, вот здесь вот место, вот тут вот. Это нужно. Нет. Так, понял. Но только это где? Это сюда. А я как-нибудь сломать-то могу? Эх ты с кое-де. Ты сбежать из Так screen я не могу сюда пройти так как то так сейчас посмотрим прохождение как проходить как проходить эту миссию потому что я не знаю как угу. сейчас посмотрим как ее проходить потому что я не могу эту миссию пройти так сейчас посмотрим как ее проходить так Так, стоп, это... Сейчас... Эм, начать заново, ладно. Так, что, да? Контрольная точка будет. Так, пугала, пещеры, крюк, вечеринка Джокера. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, это, так, та, та, та, та, та, та, та, та. Пятый медблок, это не то, это так, то. так, это не пятый медблок, это уже шестой. Шестой пещеры. Так, как? Нам нужно знать больше о Джокере, так. Так. Бэт-Коготь нужно улучшить было. Нужно улучшать было Бэт-Коготь. Это бета-ранг, бета-ранг тройной, это двойной бета-ранг. Так, улучшено. сенсорная адаптация, многочастотный детонатор, так тройной батаранг, двойной батаранг, Батарея для батаранга, недоступно, недоступно, улучшено, улучшено, это улучшено, двойной батаранг, тройной батаранг, проблем батаранг, Тут недоступно, недоступно это многочаслонный дедонатор, это сенсорная автодация, это это не то, это не то. Так, как тут так, а стоп а у меня есть мультибатаранг? А, у меня мульти есть, так. Так, мульти ранг Так. Так. А, это, блин-то. Да. И мы с камерами вырываем люк на потолке, вкус вам панель. Так. А. Так, стоп. Стопешка. Блин комната охраны нет комнату охраны мы лучше с вами прошли так сейчас, сейчас, сейчас, проход с комнатой управления так Блин, Эх, так. Лехово, сыграл на тебя как на скрипке, а потом оборвался с друны. Ага. Кто иначе, брат? Ладно, задаем провально. Так, где спасаем комиссара Горня? Так. Так-то, так, это так на тап, так это, так-то, так-то, медблок, медблок. Проход камеры. А, нет, это, блин, то сейчас посмотрим, это, так, это уже медблок, второй этаж, это... Медблок, да, это медблок, вроде второй этаж. Так, это... А, ну ладно, видимо, я тут буду сам играть. Немножко проходить так. Не, ну тут написано, в прохождении написано, что нужно наверх нам забраться. Поэтому так и сделаем, что ли? А чё бы нет? И кинем тройной батаранг. Вот мультибатаранг кинем. Только нафига. Вот, вот реально вопрос. Нафига? Это надо. Ааа. Нет, сюда подняться нельзя, так. Тут написано в прохождении, что надо наверх тут забраться, и сверху тут этим надо... А, не, ну это... Блин, это, собственно, понятно, что тут надо сделать. А, блин, быстро надо так... Ты не слышал. Он неуправляем. Хочет что-то доказать. Не уверен, что смогу его сказать. А, так то есть И надо не было. Бэтмане, послушай. Мы не одни. У него здесь есть что-то ещ. Но я не знаю, что именно. Что ты за болтун? Испортил такой. А, шутник? блин, надо было направую, надо Ром, было нажать. Я тебя раздражаю. <ква> Отлично. <ква> Отлично. <ква> Следующий номер тебе точно понравится. Теплиц на первом этаже этой, этого здания. Этого помещения, точнее. А тут чё? Ахамасэлм. Нужен логинь доктора Янг. Неважно. Ко, Ко мне за спину. Быстро! Бич. Бич. Бичер, бичер, бичер. Я думал, он решал избавить. Освободи меня. Кто это сделал, Бруха, она высосала из меня весь веном. Нужно остановить... Прости, Вилч. Доктор больше не создаст проблем. Как тебе моя марионетка? Что скажешь? Отпустим его? Вич? Так, сейчас. Первый босс. Самый серьезный босс. Борн, да беги уже, давай! Сбегай! Отсюда, ага! Так это ж Бэйн, блин! Бойлерная! Так, улучшение, так... Здоровье надо прокачать! Улучшение брони, на Enter продолжить, ну и на, на, на, на, на, на Тап. Ай, блин, черт, Ты чё делаешь? блин, ты черт. Клоняюсь, Бэтт, на от моего атаки или вы... Дважды нажмите пробел. А, Ай, блин! Что ты за такое? За что сейчас вот это, Я научился бы, походу. В этот раз ты не Ты чё, ты чё, типа Бэйна, что ли? Не, короче, я, них я играл только одной рукой левой, а сейчас буду играть правой, так, извините, я на диване здесь что делаю, что-то, а, блин, да знаю я это, я это знаю, что он... Ай, блин, да блядь. Да останься от этого бича, а. в бета-бета ранг. Оглушите его, пока он сражается. А, -а, а, блин, понял. Принял. А пока что я могу просто уклоняться. Кош Бэн, блин! Он Бен, Он суперзлодей Вселенной Архам, DC. Я тебя куски, Бэтмен. Эй, я здесь! Пич, ты чё? О, во, во, он, блин, трехнулся. Нету этой, эм, у него нету профита, что он смеет Бэтмена разорвать на куски, ага. Бэтмен Юрки, Я же ему правя блин. А я Юрки, как вы можете, наверное, многие понять. Песните, бетаран. Один клапан! <Связываю> На миньонов, короче, не отвлекаемся с вами, ребят если будут на миньонов короче ребят не отвлекаемся это Вейн. Эй, Бэн, я тут. Знаешь, тебя зовут по-другому, но ты похож очень сильно на Бена. Я был не готов к тому, что, то есть, на меня эти нападут. И все, у него одна эта полоса жизни, полоса здоровья, одна текла. И все. <свист> <свист> <свист> так он же спас что ли, черт? В этом бич портеряет ориентацию. Ну, я не увидел, ну он сзади был, бля. Ага. Еще разок. А, блин, да бет, я же сказал, сменить на бета -ранг. Бэйн, я тут вообще. -то. Я вообще-то тут. Бэйн. Я тут вообще-то. А ты где? Ты не ты, когда гордень. Не тормозись, не то тормози. что. старый? фига ли я старый? Я молодой враг цель. Бич, ага. Подберись поближе, чтобы ударить бичом. И вырвать веном и когда бич потеряет сознание. И у него осталось две! Ай, блин. Давай, Ну что не забывай про главного босса, а эти второстенные пускай на второстенских пищах останутся. О, вот это вот шланг вича этого. Извиняюсь, ребятки, я тут очень много буду умирать, потому что, ну, игра не моя, как бы, я не я, игра не моя, как бы, поэтому тут мы, пожалуй, оставим это, эту миссию. короче, я пройду и буду я вам разговаривать, как я ее прошел, ага, и давайте, поэтому давайте всем пока-пока, с вами был я, Ванек, и до следующих серий Бэтмена Архам Асав. пока-пока, ребят пакет